Друзья, всем привет! Сегодня утром пьем с женой кофе. Она мне говорит. Стас, когда ты бросал работу в прошлом году? В конце января или начале февраля? Не помню точно. Я думала, мы будем жить вообще на одних сухарях. А уже прошел год и она говорит, ты больше зарабатываешь, чем на работе. То есть, я сделал правильное решение, что бросил работу и занялся средоводством. Насчет нытья. Дорого, невыгодно, пшеница 8, 9, 7, 6, 6,50 и так дальше, и тому подобное. Друзья, ну я вам скажу, как бы по себе, как я думаю. А там уже думайте, как хотите, считайте, как хотите, у каждого свое право. Ну, и я вам скажу, цены выросли на зерновые, но лично в моем подсобном хозяйстве вообще ничего не поменялось. Я как брал за 3 гривна и 4 гривна тонну, ну, 4 тысячи тонна, или 3 тысячи тонна, так и беру. То есть, как пользовался зерноотходами, или там какими-то еще отходами, так и пользуюсь. Я не беру по 8, по 9, по 7, ну, то есть по ценовой политике, оно мне не подходит. Поэтому я и не ную. Ну, мне говорят, там все же невыгодно, как ты занимаешься. Да потому что, ну, мне выгодно. Я не знаю, кому не невыгодно. Ну, то есть, я без понятия. Э, невыгодно только, как можно все время говорить, невыгодно. Можно что-то пробивать, искать. Вот вчера мне предложили, что, мол, так и так, есть зерна смесь какая-то, ячмень, пшеница, кукуруза, и еще там что-то перемешано вместе, отходы. Хорошие, чистые. Но надо брать у 20 тонн. Цена 2000 тонн. Парень говорит, ты там подсобирай денег, чтобы ты был всегда готов. Я тебя маякну и возьмем на двоих одну фуру 20 тонн. Потому что надо брать вот 20 тонн. Потому и цена такая. Поэтому, друзья, ну что мне, сейчас привезу тех 10 тонн по 2. Ну там с дорогой выйдет нам 2,40. За фуру надо платить. 240. Привезу по 240, если все даст Бог, выгорит, получится. И мне ныть дальше, говорить не выгодно. Та выгодно еще лучше, даже чем я начинал, когда с базара кормил. Я покупал тогда все, э, пока у меня было, я пользовался, а потом с базара покупал, с магазина покупал те отруби, там какие-то отходы, мучки. И то мне было выгодно. А сейчас я по сезону заталился: горох 2, зерноотходы три. И вот недавно взял зерноотходы, вы видели, пшеница. Почти идеальная, по 4. Сейчас, если выгорит, возьмем по 2.40. Возьмут он десять зерносмеси. И все. что мне ныть? Говорит, невыгодно, если ну, реально выгодно. Если я зарабатываю лучше, чем я работал. Каждый день я работал на стройке, ну на опасной работе, на монтаже. Где постоянно техника, вышки, краны, металл, высота... Постоянно нервничал, постоянно переживал за своих ребят, за своих сварщиков. Сейчас у меня такой проблемы нету. Я дома спокойные нервы, ни о чем не переживаю, не думаю, как там будет, ничего там не упадет, никто с высоты не упадет. Я спокойной душой просто живу дома. А кричать невыгодно, мы вот такой вот там, же же, ну я не знаю. Как было выгодно, так и есть. Единственное, что надо больше свиноматок мне завести. Спрос большой, свиноматок мало. Вот это, что мне дало, Это проблема, надо больше ремонта оставлять на свиноматок. И все. А на Я вообще без понятия, чего, кто так рассуждает? Все невыгодно, что мне напишет, а то не выгодно. Да сейчас свиноводство одно говно остается. Какое говно? Не знаю. Может я чего-то недопонимаю. Но нет никакого. Ну, никакой проблемы вообще. Также насчет, вот, допустим, э -э, поросных свиноматок. Насчет поросных свиноматок. Вопрос был. Как ты содержишь поросных свиноматок? Вот, к примеру, поросная свиноматка у меня. Она сидит на норме 2,5 тире. Максимум 3 килограмма в день. Это ну, зерноотходы, то есть дробленка, пшеница и гороха, 20%. Все, 3 килограмма в день, аж пока не будет опороса. Опоросилась, а сразу же в этот день делаю ячмень, пшеница, кукуруза, если у меня есть, конечно, ячмень и кукуруза, но ячмень есть, кукурузы немного осталось. И 10-15% стартового корма для поросят. И все, и вот а пока она готующая, я ее кормлю месяц или там 35 или 40 дней этим кормом. Поросят забрал, на второй день опять на норму сажу. Вот вот эту свиноманку. Но это у меня сейчас кормит, она сидит, у нее отдельная ведерка. Он кукурузка. Ячмень и старт. 10-15%. Поросятам, да, поросятам я покупаю предстарт и даю им предстарт. Но ну, они едят как представь, едят, так и едят с нею ее корм со стартом. 10-15%. Кстати, поносов у меня нету, поросят. Ни при отъеме, ни когда не с ней. Не знаю почему так, но нету. Это уже какой выводок подряд. Поносов нету. С 10-го дня они хорошо начали, у меня где-то с 10 12-го 12 начали хорошо употреблять предстарт, но предстарт вот у меня предстарт, я им сейчас буду насыпать, я пропускаю через крупорушку и делаю такую, типа, как маночку пыльцу, ну маночку, манку я грану им не даю, маленьким потому что ее, я сам пробовал пожевать, ее еще надо постараться разжевать, маленькому поросу поэтому, друзья, вот так второе вопрос поросят как ты ну после отъема как ты кормишь я смотрю если они хорошо со свиноматкой едят ее корм то есть 15 процентов к примеру стартового корма из зерновой группой я также и даю продолжаю давать им после отъема то что я давал свиноматки 15 или 10 процентов стартового корма если они при старт у меня хорошо ели то подмешу, если там остался у меня там одна треть мешка пол мешка или там вообще там пол ведра то я подмешиваю вместе с этим кормом. Им, ну, то есть, и так они переходят. Получается, в, кормово, э, в кормовой группе им разницы никакой, когда я их забрал. У них питание то же самое, что они ели, грубо говоря, со своей мамой. И переходят более-менее нормально. Нормально. И кто у меня забрал поросят, ну, я созванив, ой списывался по вайберу, тоже срачки нету, но... Правда, я даю свой корм там на каких-то дней 10, стараюсь, чтобы они продолжали кормить моим кормом, а там постепенно, постепенно, они уже свыкнутся с новым местом, начали давать свой корм. Ну, вот так. Так что ныч времени нету, надо просто искать, искать, находить. И, во-первых, если вы нормальный свиновод, у вас все время будут деньги. Если есть деньги, да, их не надо тратить Если там с кормами, видите, там месяц, два, три хватает А дальше напряженка. Деньги откладывать Потому что у кого есть деньги, тот и решает Тот и заказывает музыку Сейчас проблема не есть корм или нет Сейчас проблема есть деньги или нету. Поэтому деньги надо не тратить А если там, видите, на два-три месяца кормова осталось Значит, деньги не тратить, держать в кучке Где-то что-то выстрелили раз, и купили, приобрели а оно ж как назло, выстреливает что-то хорошее, интересное предложение, а у нас денег нету. Правильно? Правильно. А у кого есть деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому я стараюсь, чтобы постоянно у меня была наличка. Я прошелся по магазинам комбикормов. Говорю, там кто будет предлагать из сел? Там пшеницу, ячмень, кукурузу недорого. Моя книга, пожалуйста. Да, хорошо. Взял номер. Если что будет, позвоню. А сел люди не могут продать. Сказал в магазине, кому-то может надо, туда надо, вот номер телефона. Созвонили, все, привез домой, или заплатил ему за доставку, или сам поехал на То есть надо для этого что-то делать, не надо сидеть, ныть, ой-то все там, этот. выгода есть. И во-первых, если вы сами занимаетесь свиноводством, и у вас в голове то, что вам выгодно, вы все время видите выгоду и вам нравится то, чем вы занимаетесь, вы любите свою работу, свое занятие, я вам сто пудов гарантирую, у вас все время будет выгода. А если вы так вот, то и да, и нет, а еще зависть где-то там внутри, соседям, или к родственникам, или там подобным сыноводом, как вы, то, друзья, ну о какой выгоде мы можем говорить? Если есть зависть, забудьте за хорошие деньги. Лучше радуйтесь за всех. Кто что не делал, радуйтесь. Ну как бы. Или вообще внимания не обращайте. Я, к примеру, не живу от мнения. Так любого мнения. Кто там что скажет, кто что подумает. Мне вообще как-то ну, глубоко на это. Ну, я вообще не обращаю внимания. Я не живу чужим мнением. У меня свое мнение. Поэтому я и вам так говорю. У вас свое мнение, не обращайте внимания. А самое главное, не завидуйте. И я вам даю 100%, все у вас будет хорошо. 100% дают. И выгода будет во всем, за что возьметесь. То невыгодно, то невыгодно. Только другие этим занимаются и выгодно. А вот дяде не невыгодно. Ну что за бред. Невыгодно тому, кто не хочет. Или кто ищет отговорки. Там то дорого, а не выгодно. Да сейчас не выгодно, то надо с весны, то там с зимы, то со следующего года. И каждый ищет себе сам отмазки. Выгода есть везде и всегда, только надо хотеть. Может я кого-то там обидел, друзья. Может еще что-то. Ну, я свое мнение говорю. Там, конечно, каждый решает сам за себя. Каждый как хочет, так и делает. Сейчас вам покажу, как поросятам я Насыпаю предстар. Я им сейчас воды налью. Я убрал, ну, грязную воду вылил. Вот я сейчас ставлю кормушечку. Вот так вот. Они же у меня еще и кормушку переворачивают, то я кирпичиками придавливаю по бокам. И нормально выходит. Патя, Патя, Патя. Патя. Предстартик, маночка. Ну, вот поросята, вот так едят предстарт. Скажите, будут у них какие-то проблемы с поносами? Они едят и предстарт, и едят еще с ней вместе ее корм. Ну, сейчас там уже нечего есть, но когда я насыпаюсь с утра или вечером, они там возле нее копошатся. Кстати, тут поступил звонок мне, заказал человек кабанчика, а они у меня на племя не кастрированы. Ну, на хряку. И он позвонил, что так и так, мол, можно я попрошу мне одного кабанчика скастрировать. Я говорю, можно, а он, он по-моему, раны сзади. И мы скастрировали, он хочет на откорм, хочет мраморного мяса от дюрка. Говорит, мясо чистого дюрка, не такой, как в обычных свиней. Ну, то есть, человек решил так, что мы скастрировали без вопросов. Заберет потом. Ну, а кто заказывал свинку, ой, двух свинок там Матадор, если не ошибаюсь, заказал. еще женщина, я так обещал позвонить, и не перезвонил, тоже две свинки. У меня есть телефон, я скриншот сделал комментарии и с телефоном. То есть, я наберу обязательно. Тут всего четыре свинки, две матодуры и две этой женщины или девушки. Ну, по-моему, женский аккаунт. А, а то 4 кабанчика. Два заказа на кабанчика. Два. Третий под вопросом, там человек где-то пропал. Я один еще есть, лишний, кому надо на хряка кабанчик есть. Цена поросят три с половиной тысячи гривен штучка. От двух месяцев буду продавать. Может, даже больше. Посмотрю по ним, чтобы были хорошие, крупные. И продам. Так что, друзья, такие дела. Поэтому не ищем отмазок. Не ищем легких путей. Легкие пути, это для дураков. Не ищем легких путей. Идем своими продуманными путями. Думаем наперед. Делаем шаги уверенно. Не так что ты начинаешь делать, обговорить, а да, оно не получится, оно не выйдет, а да, оно не выгодно. Нет, начали что-то, а да, оно выгодно, у меня все получится, потому что все исходит из головы. Все исходит из головы. Если у вас в голове порядок, то и в жизни у вас будет порядок. Если вы в своих мыслях Богаты, то и в жизни вы автоматически будете богаты. Но только не завидуйте никому вообще никогда. Да, курный. И все у вас будет хорошо. Но это мое мнение. Может у вас вы мудрее, намного у вас свое мнение. Но я вам сказал свое мнение. Ну вот что-то захотелось мне сегодня такое видео снять. Думаю, сниму. Расскажу как я думаю и вижу, а там уже сами каждый для себя примет решение, или там Та да, Статян херню плетет, то есть надо вот так вот, как я же не против, у вас свое мнение, у меня свое Каштан опять вырвал двери сейчас жду дня 4 поведу его до Машки покрывать Машку, у нее уже поросят нету забрали и он у нее побудет день-два, я сделаю тут калитку и я уже купил хорошие крепкие петли. И сделаю калиточку. Ну вот. Вот так поросят. И, грубо говоря, в 12 -го дня они вот так более-менее едят. Ну, то, ну конечно, они в 12 дней не ели, как, как сейчас накинулись и едят. Чуть-чуть там что-то копошились, что-то там облизывали, что-то такие были в них предстарки. То есть. А сейчас видите как но я каждый день меняю, вот утром сегодня зашел, у них там такое, еще чуть-чуть есть, но оно важное, сырое я раз свиноматки высыпал то, что осталось, и опять там новый ковшичек им насыпал, посмотрю если до вечера съедят этот ковшичек что я только что насыпал то вечером добавлю, а нет то аж утром завтра добавлю так вот и есть покажу вам если получится, покажу купировку хвостов зубов и все манипуляции, которые мы производим на третий день. И кастрации. Попробую показать. Кто все спрашивают, как хвосты, как-то, как-то, покажу. Покажу. Так что, друзья, такие дела. Всем удачи. Всем всего хорошего. Кто заказывал дюрков, смотрите, все они живые и здоровые. Все. Хорошие. Ну то есть растут. Растут и пусть растут. Сделаю отъем потом чуть позже. Ну я думаю, больше, наверное, месяца их подержу возле нее. Маленький сарачек у меня есть, я там все продезинфицирую. Их туда переведу. И они там еще месяц побудут. А потом будете забирать. Ну а мы ее опять покроем дюрком. Потому что у меня та следует, ну, рыжка покрыта дюрком и уже заказаны поросята, и эту будем покрывать. Кому надо будет, будете заказывать. Ну еще, конечно, надо. Ну а вообще вот так. Все, друзья, всем крепкого здоровья. Пока что хотел сказал. Не падайте духом. Все будет хорошо. Удачи!